Меня так обескураживает то, как мало людей, облеченных властью, удосужились постоять за то, что является правдой, за то, что объективно истина. Мы не являемся Богом. Это действительно так, и они не станут этого говорить. Речь идет вовсе не о политической битве. Речь идет не о политике, а о противостоянии республиканцев и демократов. Речь идет о противостоянии добра и зла, правды и лжи. И если мы не будем отстаивать это, то кто же это сделает? И разрушительно сказывается на бредовом, демоническом крыле людей в их партии, на поддержку которых они рассчитывают. Они не хотят, чтобы кто-нибудь знал, что это убийство. Эта резня детей была совершена кем-то из-за этой злой идеологии трансгендеров. И вы видите это в Твиттере, вы видите это в полиции, вы видите это в Министерстве юстиции, в Байдене. Они знают, что произошло, и хотят быть уверенными, что вы этого не сделаете. Все это направлено на распространение лжи, чтобы скрыть правду, потому что они знают, что правда абсолютно разрушительна для их политической идеологии и трансгендеров. И правда в том, что они ненавидят христиан, потому что христиане не признают, что они достаточно могущественны, чтобы управлять природой. Так оно и есть на самом деле. Это выходит за рамки идеологии «это духовно». Это абсолютно духовная война. Сегодня я получил текстовое сообщение от друга, который учился в этой школе, у которого были дети в этой школе, который рассказал о том, через что им пришлось пройти. Чему они научились, чего они ждали, отчаянно ожидая новостей о своих детях, о своих близких. И вот что он нам сказал, вы должны дать отпор демоническим силам, которые здесь действуют.